Идеальное решение для обслуживания мотоциклов или квадроциклов. Подкатной мотодамкрат Norberg 32007. Используется при проверке измазки рулевого управления, подвески, подшипников колес, замене масла в передней вилке и других работах по ходовой части мотоцикла. А также по работе с двигателем, выпускной системой, системой управления и многое-многое другое. В домкрате есть надежные стопоры и удобная ручка для их снятия. Зачем надрываться при ремонте или пытаться изобрести самостоятельно какие-либо дополнительные приспособления для подъема своей техники, когда можно вот купить готовый вариант за совсем небольшие деньги? Благодаря гидравлическому силовому блоку и ножному приводу к подъему не надо прилагать много сил. Габариты подъемника универсальны и подходят к большинству моделей мототехники. Грузоподъемность 500 кг. Дамкрат подкатывает непосредственно под мотоцикл, моторный отсек или раму. Мотоцикл поднимает ровно, отрывает оба колеса одновременно. Не надо все время искать баланс при подъеме. При этом устойчиво держит на заявленной максимальной высоте. Мотодомкрат подкатной и мобильный. Удобная ручка и четыре колеса, два из них поворотных, позволяет легко и быстро переместить его куда нужно. Кстати, об устойчивости. Поворотные колеса снабжены тормозом, а сам домкрат имеет дополнительные напольные фиксаторы, которые исключат любое его движение при работе. Есть также и дополнительные страховочной системы, которая идет в комплекте.